Родители, дорогие, хочу открыть вам секрет. как вы относитесь к своему собственному ребенку, так и будут в последующем относиться к нему окружающие люди, в том числе партнер, муж или жена, будут относиться точно так же. Если вы контролируете своего ребенка тотально, все решаете за него и так далее. В свою жизнь, когда этот ребенок вырастет, будет привлекать партнеров, которые его подавляют. Если вы обесцениваете желания своего ребенка, вы сажаете семена в этого ребенка на уровне чувств в подсознании. Чувства меня обесценивают. Мои желания никому не нужны. И соответственно уже на это чувство, когда ребенок вырастает, притягиваются люди, которые его обесценивают, его не слышат, не понимают. Но к тому времени, возможно, он уже и перестанет заявлять о своих желаниях, да, потому что забыл, каково это долгое время его желания обесценивали. И когда он вырастает, он вообще забывает про такую функцию, что можно же чего-то хотеть, потому что он долго чего-то хочет, чего-то говорит, его обесценивают. и на уровне какой смысл? Какой смысл говорить о своих желаниях, да, если меня все равно никто не слышит? И вырастает такой человек, такой ребенок. Он просто-напросто не может сказать, что ему нравится, что не нравится, чего он хочет, потому что забыл, его желания никому не были нужны. Если вы ругаете своего ребенка, но это тоже, скажем так, относится к обесцениванию частично, да, то когда ребенок вырастет, его будут окружать люди, которые его оскорбляют. Это может быть плюс-минус в не очень грубой форме, но... На уровне чувства это все равно будет проявляться именно так. Например, вы там на него очень сильно кричали и били, да, то, когда он вырос, партнер может его не бить, но высмеивать всячески, оскорблять и затыкать его личность куда-нибудь. Ну, то есть привлекать в свою жизнь тиранов. Если вы поддерживаете своего ребенка, слышите его, и понимаете, обращаете внимание на его чувства. То есть вы пришли домой и видите, что ребенок какой-то грустненький. То есть вы не, не игнорируете это, а подходите и спрашиваете, дорогой, что случилось? Расскажи. Мне показалось, что ты какой-то грустный, что-то произошло. Таким образом, вы сажаете в ребенка семена, мои чувства важны. Он сам начинает прислушиваться к своим чувствам. И когда вырастает, привлекаться в жизнь людей, для которых его чувства важны. Поэтому каждый раз, когда вы общаетесь со своим ребенком, задайте себе вопрос, а когда он вырастет, хочу ли я видеть, что именно так относится к моему ребенку. Если не хотите видеть, что так как вы относитесь сегодня к своему ребенку, к нему относятся его партнер и окружающие его люди, наверное, что-то нужно изменить в своем отношении к ребенку и в своем поведении. Все, что мы вкладываем в своих детей, остается с ними на всю жизнь, если они не станут на путь саморазвития психологии личностного роста. И меняться в взрослом состоянии нереально сложно. Поэтому мы, родители, создаем будущее наших детей через свое отношение к ним в первую очередь через свое отношение к себе. По сути, то, как мы относимся к самим себе, так мы можем относиться к другим людям. Мы не можем дать другим людям больше, чем имеем сами. Всем желаю, чтобы ваши дети были счастливы, чтобы вы были счастливы, и счастье это приумножалось с годами. Спасибо за внимание и пока-пока.